Команда AltaRair закончила монтажные работы по системе вентиляции и кондиционирования, а также провела пусконаладочные работы на объекте в городе Киеве. Ссылку на обзор этого проекта вы видите сейчас на экране, либо же вы можете найти в описании к этому видео. На данном объекте реализована система кондиционирования с помощью мультисплит-системы с канальными внутренними блоками, а также система вытяжной вентиляции на базе вентиляторов Майка. Перед нами стояла задача адаптировать систему кондиционирования под уже существующую систему освещения. Рассмотрим более подробно мультисплит-систему. Мы использовали систему от ведущего в мире производителя Daikin с наружным блоком 5MXS90E и внутренними блоками FDXS25K, FDXS35F и FBQ60D. Это инверторная система, которая может работать в режиме охлаждения и обогрева. Каждым внутренним блоком можно управлять с отдельного пульта, что очень удобно. Система кондиционирования может работать при температуре наружного воздуха от минус 15 до плюс 46 градусов по Цельсию. Теперь о вытяжной вентиляции в квартире. Для этого служат центробежные вентиляторы немецкого производителя Майка, а именно Майка ER60 vzc и Майка ER60i в корпусах ER и VG. Обзор вентилятора этой серии вы можете посмотреть кликнув по ссылке, которую видите на экране или по ссылке в описании видео. Это очень популярная модель вентилятора, которая отличается высокими показателями производительности и энергоэффективности. На объекте также были проведены пусконаладочные работы, которые являются последним этапом монтажа оборудования. Специалисты по монтажу проверили работоспособность всех узлов систем, а также настроили систему для удобного использования. Без этого этапа монтажные работы по вентиляции не могут считаться законченными. Как итог. по данному объекту реализованы качественные производительные климатические системы, которые создают все условия для идеального микроклимата дома. Если вам было интересно видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новых событий компании Alter Air.